Ту -ту -ту. Вчера, вчера, вчера был день, вчера был день, вчера был день, вчера был вчера, вчера, вчера, вчера, вчера, вчера. вчера был день, вчера был день, вчера был день, вчера был день, вчера был вчера был день, хрозук и шумный, вчера был как буйный бинт, прилика юности безумный, при наш, при звуке лир. Бузы вас благословили бегуками, слыша осення, Когда вы другу отличили По чашею меня Чистолюбивое позолота Не ослепляя наших глаз, Она не несуетной работы Не резьбой пленяла а, а, нас, нас. А у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, нас, нас, нас, нас Но тебе под лишь отличалось Что жажду скифскую, поя Бутылка пола наливалась ее широкие края, Я пил и думаю сердечно, Одним минувшим летом И горе жизни, скорочечная, И сын любви воспоминал, Меня смешила их измена, И скорбь исчезла предо мной, Куда исчезла, В чашах теперь, Зашеппевшей рукой.